Итак, друзья, часто у нас заходит такой спор, да, что вот вера это нечто доброе, а религия это какая-то бюрократия. Когда общаешься в интернете, когда с людьми разговариваешь, они как бы не против веры, не очень совсем могут объяснить, что это такое, но они могут быть за веру, но они против религии. Например, Частный случай, когда люди говорят, что у них там Бог в душе, то есть они Верят в Бога, вполне спокойно себе верят Но при этом не хотят себя применять Какими-то этими непонятными обрядами Непонятными попами Которые с них постоянно что-то требуют Там, ну, то, что совсем Как бы никуда не деться, это приходится Исполнять, ну, например, хоронишь родственников И вроде как надо отпеть Тут как-то вот вера не справляется Да, уже нужна какая-то религия То есть нужно пойти священника там попросить что-то сделать Но в целом, да, вот люди как бы это очень сильно разделяют Есть вера, а есть вот религия Вера это то, что вот такое духовное хорошее а Религия это такое все меркантильное То земное все нехорошее Вот упрощенно такая, э, скажем так, такая модель восприятия Она существует там, ну представлена в интернете Существует в головах людей Здесь в чем... Для меня лично проблема Смотрите, вот Когда ты спросишь, допустим Ты в Бога веришь? Верю Это твое личное дело, хорошо А какие есть взаимные у вас отношения С Богом? Хочет ли тебя что-то Бог? А что ты вообще о Боге знаешь? А что ты от Бога хочешь? Что ты считаешь себя обязательным По отношению к Богу? Вот тут, как правило, начинается Очень серьезная просадка Катастрофически серьезная просадка То есть это такие аморфные представления Не всегда но то, что люди обычно заявляют и подразумевают, это выливается в некие аморфные представления, которые не имеют никакой практической реализации. Допустим, человек верит в Иисуса Христа, это очень хорошо, замечательно, ему не нужна вся эта религия с продажными попами, с патриархом с золотыми часами, с епископами на Мерседес, и гуменями на Мерседесах, вся вот эта вот ему грязь не нужна, он отказывается, допустим, да, я с этим... Готов согласиться, хорошо Это твоя вера Но где ее основание? В чем, она, в чем ее выражение? А Бог твой вообще чего-то хочет? Кто такой вообще Иисус Христос? И вдруг выясняется, что в большинстве случаев Люди не читали Библию вообще И они не представляют, что, допустим, тот самый Иисус Христос, которого они верят Оказывается, он говорил какие-то вещи Оказывается, он чего-то хотел от верующих в него оказывается, были вещи, которые ему катего категорически не нравились. 49-й Псалом, например, и там Бог говорит с праведником о том, что праведник совершает жетоприношение, но впустую, потому что он совершает при этом какие-то грехи, и Бог говорит, что мне твои жеты не нужны. А далее Бог говорит грешнику, что грешник занимается тем-то, тем-то, тем-то плохим, и следует фраза «ты думал, что я такой же, как ты». Ну, то есть грешник про Бога. Ну, и это как бы понятно, что Бог с этим не согласен. И вот таких моментов очень много в Библии. То есть человек, верующий в Иисуса Христа, может быть, я не знаю, любым фантазером и косплеером чего угодно, но он при этом выступает отрицателем Библии. А Иисус Христос — это библейский персонаж, есть, мы о нем знаем из Библии. Здесь сразу вот на лицо какие-то противоречия. И тут у меня э, приходит в голову такое сравнение. Смотрите, берем супружескую жизнь, часть которой э, ⁇ это половая жизнь супругов, секс, и это все нормально, с точки зрения и религии в том числе. Да, брак честь, он уже не нескверно, мы все эту статую апостола Павла знаем. И при этом это составляющая часть жизни. То есть мужчина, который хочет с женщиной совокупляться, он должен стать ее мужем и взять на себя массу обязательств. Например, он должен эту женщину кормить. Мужики, сейчас записываем и запоминаем. Настоящий мужик православный тем более, в 57 раз тем более, он обязан женщину содержать, ее кормить. Он должен заниматься воспитанием детей, не просто где-то бегать, там деньги зарабатывать и откупаться от жены. Он должен заниматься воспитанием сыновей вырастить, дочерей в это вырастить. И он все это обязан тоже. И вместе с тем он получает любовь жены, заботу со стороны жены, там, и секс с женой в том числе, понимаете? А чем э, является вера вот такая без религии? Это такой секс без обязательств. И, соответственно, без семьи, без детей, без полноты совместной жизни. То есть, чтобы это было понятнее, я сейчас что-то резюмирую, да, как бы подведу итог. Что такое вера, что такое религия? Вера это э, вот мое собственное представление, да, мое определение, собственно, вера, и согласие с, недоказ... с недоказанным, с недоказуемым и так далее. То есть то, что ты не можешь доказать. Есть Бог, я не знаю, доказать не могу. А, он... а вот не знаю, но верю, что Он есть. Это вера, но она бездеятельна, она бесплодна, она просто заявляет о существовании некоторых вещей. А религия – это когда ты в отношении своей веры начинаешь предпринимать конкретные действия, поступки. И ты берешь всегда на себя некие обязательства. Если ты верующий христианин, и ты устраиваешься на работу, ты берешь на себя обязательства, поскольку ты христианин. Даже если тебе очень хочется и очень трудно, но ты не будешь воровать – ты не будешь обманывать часто ты не будешь обманывать клиентов, ты не будешь обманывать сослужинцев, потому что твой Бог против этого. И если ты на самом деле веришь в Него, то ты считаешь себя обязанным исполнять Его заповедь, не кради, при любых обстоятельствах. Если э, другой верующий, искренне верующий человек, апостол Яков, написал в своем послании, э, что тот, кто мог сделать доброе дело, но не сделал, тот уже э, совершает грех. То и для тебя это не пустой звук. И ты понимаешь, что там, где ты мог сделать доброе дело, а ты, как бы, ну, едешь на машине на своей прекрасной, замечательной, дорогой, взятой в кредит машине, и ты видишь человека, который просит подвести его, и ты проезжаешь мимо. Ты можешь быть верующим человеком. Потому что ты никому ничего не обязан, и Богу ты не обязан, и тебе все равно, что там считает Бог. Михаил, Любовь э, и Лидия, спасибо за донат. Но тем не менее,. Ты не религиозный человек, религиозный человек, в, в настоящем смысле этого слова, в хорошем смысле этого слова, он считает себя обязанным подобрать вот это вот, взять попутчика, потому что Бог тебе дал машину, Бог дал тебе здоровье, ты можешь совершать добрые дела, иди и соверши. Вот в чем разница между верой и между религией. Вера – это секс без обязательств, а религия – это прекрасная семейная жизнь.